Лучшая сумка из коллекции Золотой дождь», которая подойдет для покупок, для путешествий, для ношения в городском стиле. Она великолепна. Да? Мягкая, большая модель. Сумка-мешок. Подойдет по стиль боку. Спорт, шик, полушик. Шикарная аппликация с вышивкой. Продумано все до мелочей. Посмотрите, какая эко-кожа. Она шелковистая на ощупь, цвет коричнево-рыжий, очень красивый, и он уместен будет в с джинсами. И не только. Она подойдет также и для пряжи, для поездок на дачу, для фитнеса, для похода в бассейн. За счет того, что у нее большой размер, она очень вместима. Посмотрите, как выполнены боковые стенки. Складочкой ходит бок. По бокам есть дополнительные крепления для удлиненной ручки. При желании можно с сумки снять клепки. И за счет этого ручка увеличивается и получается большая ручка, широкая, которая очень удобно висит на плече. Очень удобно висеть вот таким образом, и она не будет сползать. Замечательно, правда? Что же помещается в такую сумку и какие у нее разновидности? Расскажу вам я на своем канале Сумчатый Эксперт и я Водянская. Эта модель есть еще в шикарном габелине. Смотрите, красивый синий-голубой-серый гобелен. Великолепно будет смотреться с огромным количеством сочетаний надежды. Пристегивается вот такая ручка ремень, которая увеличивает функционал сумки. Что же помещается в такую большую сумку? Сейчас покажу. Все размеры сумок, описание ее, из чего она выполнена, и номер сумки находится внизу под видео в инфобоксе. Там же указаны Обращайте цены. внимание, поставьте лайк. Это очень важно для роста моего канала. Итак, смотрим, что же вошло в нашу сумку. Очки. Большое банное полотенце. Сумочка для душа. Здесь же находится купальник и всякого рода принадлежности для душа. Сюда же вошли кроссовки. И еще осталось кучу у В общем, очень удобная сумка с большим функционалом. Цена этой сумки 3000. А размер оставлю внизу в инфобоксе. И с вами была я, ваш сумочный эксперт. Здоровья вам и вашим семьям. Люблю вас. Всем пока.